Карусель Ушла к другим по эстафете, Ложишься спать в свою постель, Не вскакивая на рассвете. Твой кофе в графике забит, И выходные в воскресенье, Но турбин в ушах звенит, Но гул турбин в ушах звенит. Нет от этого спасения. Тоскуешь ты по городам, Где был ни раз, ни два, ни десять. Бортпроводник, он как цыган, Осетлой а жизни он упресен, И в аэропорту опять Слегка заноют где-то нервы. Долго повторять И будешь долго повторять Я не последний и не первый Да ностальгия достает Ты сам того не замечаешь Как в небе каждый самолет по-долгу взглядом провожаешь Иной в жизни ритм бывает Но рвутся крылья к солнцу выше И часто по ночам летает И часто по ночам летает Вот проводник с приставкой «Бывший» Часто по ночам летает город проводник с приставкой бывшей. Спасибо, Андрей.